Тебе не кажется это странным? Что? Пещера. Какая пещера? Ну пещера за моей спиной. А, -а, -а вот это пещера что ли? Разумеется. А что с ней не так? Не знаю, по-моему, ее раньше здесь не было. Разве? Кажется. Интересно, что там находится. Не могу утверждать, но мне кажется, что там сюжет этой серии. Но ну, не факт. Ладно, пока сюжет не начал двигаться. Я хочу сказать, что в сериях не хватает рефлексии. Мы стали забывать наши истоки. Не пари чушь. Сам ты чушь. О, привет, что стоите здесь? Медитируем, как ты оказался в печере слышь. Я пытался объяснить узникам пещеры, как выглядит реальный мир, но они мне не поверили. Жаль, что автор думает, что все зрители в этом увидят отсылку на миф о пещере. Не знаю, но в итоге, вместо того, чтобы выйти из пещеры на свет, они ушли еще глубже. Вот тупые, но раз зашла речь о реальности... Вообще-то не заходил. Не важно, я хочу это сказать. Бабах. Привет, ребята. Вам не кажется, что существование человечества, точнее, то, как оно существует, полный бред? А, хоть один нормальный и ненормальный человек, точнее, нога. Ага, на ум сразу приходит метафора о сумасшедшей обезьяне, которая, не имея ума, странным образом сошла с него и научилась с этим жить, называя свой быт культурой и нормами. И на самом деле целью человечества является не прогресс, а окончательная тотальная гибель вместе со всей планетой. Эх, как хорошо, что я не человек, а всего лишь нарисованная нога в идеальном двумерном мире идеи идеалов. Согласен, так все это смешно наблюдать. С е вокруг со совершенно серьезными выражениями лица занимаются абсолютно бессмысленными вещами, и с уверенностью заявляют, что занимаются чем-то важным. Вот именно. А что есть важность? Важность это что-то наиболее наполненное смыслом, но тогда что есть смысл, правильно, смысла нет, есть цели, желания, стремления, которые направлены на удовлетворение некоторых потребностей, но в конечном счете это не имеет никакого значения, я не понимаю как после понимания того, что существует космос, а следовательно бесконечное множество других планет, вселенных и может быть даже реальностей. Человечество не столкнулось с массовыми депрессиями, связанными с пониманием ничтожности их существования. Ну, на самом деле все не так критично, наоборот, если определенного смысла нет, то есть повод проживать жизнь так, как хочешь, не ограничиваясь какими-то надуманными рамками. Не подумал, хоба-хоба-хоба. Что-то автора понесло не туда, уже жду агрессивные комментарии и дизлайки. Ладно, больше ничего сегодня не будет. Валите под буйрак. Всё.